Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами я, Эзра Гриф, и сегодня я вам покажу, как привязать свой аккаунт к социальной сети ВКонтакте. Ну а мы погнали! Итак, для начала нам нужно прописать вот такую команду для получения помощи. Она звучит так, «slash vk». Теперь вы должны написать «slash vk link». Ну, я сначала должен написать Unlink, потому что я ее уже привязывал. Все, я отвязал. Теперь я должен, э ну, опять написать VK-Link и привязываю аккаунт. Я нажимаю на вот этот кликабельный текст, нажимаю Ctrl-A и копирую. Итак, теперь мы переключились к vk вы должны перейти по ссылке, которая будет в описании. Ссылка на ВК – это группа Souris Cube Admin. Во-первых, чтобы привязать аккаунт к ВКонтакте, вам нужно иметь какую-либо роль персонала от хелпера. Хелпера получить довольно легко, просто зайдя на Souris Cube. Это обычная ссылка на наш ВК. Так. Мы сейчас на Saurus Cube Admin. Вы должны сначала нажать на кнопку написать сообщение и переходите к диалогу сообщения. Так, сейчас прогрузится. Во-первых, вы с самого начала должны вставить вот эту вот команду, которую мы ранее скопировали. Отправляем. Вы успешно привязали свой аккаунт с Майнкрафтом, теперь ваш ник будет виден в сообщении. Отлично. Переходим в ВК. теперь я пишу слэш VK Setup, так, я э, нажимаю опять и верифицирую, для установки пригласите... Э, если вам лень, то создаете беседу. Я создам новую беседу, потому что пока ее еще нету. И захожу в нее. Но для начала мне нужно сюда, опять же, привязать свой аккаунт. Верифити. Так, неправильный код верификации. Блин. Сейчас, ребят. Заново копирую. Как-то залагалось ему. Сейчас я закрою тогда. Копирую. Угу. Так. Вставить. Неправильный код верификации. Хорошо. Слещ, доказ. Так. Мне это нужно написать беседе. Я вас понял. Я захожу в беседу. У вас это будет немного по-другому. Вы просто должны записать слэш выказ этап. Ну, сначала вы пишете слэш выказ линк, потом пишете VK этап, и у вас э, э, пригласит в беседу. Будет вот такая вот кнопочка. Э, сейчас. Вот ссылка. Здесь вот есть. Нажми на меня, чтобы открыть новую беседу, новая беседа. Так. Угу. До сих пор грузится. Сейчас открою новой вкладки. Это, скорее всего, из-за того, что слишком много процессов. Сейчас я закрою Discord. Надеюсь, хоть сейчас запустится. Присоединится. Беседа пока называется BChat, но потом она будет называться немного по-другому. Так, это уже не то. Сейчас я опять копирую верификацию. CSPC setup. setup верифицирую и отправляю все я связал теперь как вы видите вот я сейчас напишу слэш vk vkmail и я выбираю в какую беседу мне писать также я могу выбрать приватную беседу. Могу посмотреть в ВК-лист. Вот. Удалить вывод. Ну, вам это не нужно. Сейчас я напишу вот, например, что-то. Например, привет всем. Захожу и, как вы видите, вот, тут даже написаны мои данные, которые из ВК. Вот, привет всем. И я, например, напишу слэш ВК. Привет. Так, я выбираю в эту. Привет. Вот, отправилась, и тут, так как я привязал, даже указался мой никнейм. И сразу же и мой профиль. Ну а всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы будете смотреть еще остальные мои видео, потому что в... сейчас у вас появятся на экране еще другие видео, можете их посмотреть. Ну а с вами был Эзер Гриф. всем пока!